Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова и астрологический прогноз по сферам жизни, где, когда, что нам ожидать, как обойти острые углы, углы и как воспользоваться возможностями, которые нам дают звезды. Это время свободы, это время стихии. Неделя с 10 по 16 июня – это широкая дорога к полнолунию, которая у нас будет в июне, и к празднику летнего солнцеворота. Стихия уже дала о себе знать раньше, но сейчас потоки обретают истинную силу. Энергии сейчас будет так много, что с одной стороны солнце практически само льется в руки, но с другой стороны хватит ли? Собственных сил выдержать этот напор. Вот это то, как раз о чем я говорила в первом моем видео, где я давала вибрационный прогноз. Большой поток, который выдержат не все. И наша задача с вами прислушаться к рекомендациям, которые я сейчас дам. Обязательно поделитесь этими рекомендациями с друзьями, знакомыми, близкими, чтобы они тоже могли обойти острые углы и не столкнуться с вами, мои любимые, прежде всего. А, крайне важно на этой неделе выбрать одну главную дорогу на этот период. Что для вас актуально? Работа? Значит, ну, как в анекдоте, жене сказал, что к любовнице, любовнице, что к жене, а сам в библиотеку и работать, работать, и работать. Если для вас главное, главное в этой жизни личная жизнь, тогда не важно, что там, какие сроки горят на работе, забудьте про премию, забудьте про выговоры. Назначайте свидание, решайте семейные вопросы, только, пожалуйста, без скандала да, и так далее, и так далее. Соответственно, здоровье, творчество выбирайте. Вам, мои любимые, я напоминаю, можно все. И везде могут быть ошеломляющие результаты. Но вот совместить получится лишь в том случае, если вы сами обладаете огромным запасом энергии, или если в каждой сфере, рукой подать до идеального состояния. Помните, что важно сделать выбор на этой неделе, и не просто сделать выбор, а действовать. В работе и делах инвентаризация важна как никогда. Если вы выбираете работу, если для вас это крайне важно, сделайте инвентаризацию либо товара, либо документации, либо просто понимание, инвентаризация знаний, инвентаризация понимания, где вы находитесь, куда вы хотите прийти и как к этому прийти. Отделяйте основные проекты от второстепенных, отложив последнее на потом. Кроме того, мои любимые, оглянитесь по сторонам. Возможно, активного участия потребуют дела окружающих вас людей. Не забывайте и сами, кстати, просить о помощи, открывать, открываться людям, открыто, открывать свои проблемы другим людям. Да? То есть не жаловаться, мои родные, а просить помощи в действиях. То есть вы сами действуете и просите помощи в ваших действиях. Не жалуемся. Взаимодействие между людьми повысит результативность работы, уберет лишний хаос. И на этой неделе для вас помощь будет, как никогда, кстати, либо сами помогайте, если вас об этом просят. Что касаемо денежных вопросов, то в этот период решается все довольно гладко. Что было вложено, с тобой получаете урожай. Ничего не было вложено, ну, ничего критического, то есть вы ничего и не получите. А вот отношения переживают, наоборот, очередной этап отбора. Прежде всего, это касается новых знакомых, кто появился в вашей жизни примерно с начала мая. Помните, мы говорили о том, что начавшиеся связи кратковременны. Вы помните об этом? Переслушайте некоторые мои прогнозы с начала мая. И вот сейчас пришло время осознать, кто из новых знакомцев успел занять место в вашей жизни а кого можно удалить, а с кем пока ну, хотя бы немного а, сбавить обороты общения. Если вы понимаете, что это вас слегка задвинули, не расстраивайтесь. Значит, освобождается место для лучшего. Услышьте меня, пожалуйста. Никогда не сопли, не жуйте от того, что что-то уходит или что на вас а, не обращают... Должного внимания, как вы бы этого хотели. Значит, просто не ваш человек, не ваше дело, не ваша ситуация. Освобождайте легко с благодарностью место для чего-то лучшего, и для, для кого-то или для чего-то нового. И это не слова утешения, мои родные. Вы знаете, я не умею утешать, не умею. Я всегда говорю так, как есть. Это моя стрельцовская натура такова. Говорить как есть, без утешения, но это очень важно осознавать. Было время присмотреться, пришло время делать выбор и развивать или э, начинать новый поиск. Вы делаете выбор сейчас. А уже существующие крепкие отношения, они получат э, некий дополнительный импульс для развития, э, погружения людей друг в друга эмоционального, чувственного слияния, в котором растет э, глубокая гармония, взаимопонимание и укрепление этой связи. И интересно, что для новых знакомств, это вот сейчас эта неделя, это не самое лучшее время. Удача придет э, ну, туда по -по попозже, не сейчас. Зато сама идея знакомств э, поможет людям узнать о себе что-то важное, скрыть свои внутренние какие-то проблемы которые мешают нормальному восприятию себя, партнеров или отношений в целом, и самое главное преодолеть их, что в дальнейшем уже, конечно, позитивно скажется на вашей личной жизни. Поэтому знакомясь на этой неделе, вы можете знакомиться, но не загадывайте вперед надолго. Очень частая проблема, особенно у женщин, когда да и мужчин, которые обращаются ко мне с вопросами отношений только познакомились, столько побыли на первом свидании, уже Лена, а посмотри, пожалуйста, посчитай, по судьбе, не по судьбе, выйду ли замуж, да ребята, мои родные, критерий должен быть у вас свой, внутренний, если этот человек делает вас счастливым, не подстраиваясь, не, это не значит, что он должен стелиться перед вами, но вы чувствуете легкость с этим человеком, вы чувствуете радость с этим человеком, вы понимаете, что вам Комфортно с ним, он делает действия, а не рассказывает вам сказки на ушко, то значит, однозначно, любая встреча по судьбе. Надолго ли покажет время? И самое главное, что помните, девочки мои любимые, мужчина завоевывает. Мужчина победитель. И либо он вас выбирает и завоевывает, либо, извините, попользуется и оставит. Как быть? Это ваш выбор. Всегда ваш выбор. Если понимаете, о чем я говорю, ставьте лайки, пишите в комментариях плюсики. Если хотите более развернутого ответа, то опять-таки клуб яркожителей. Там я попрошу Диму открыть мужчина и женщина, был флешмоб 6 дней, часа по два, по три записи. Разбираем все вопросы досконально в отношениях мужчины и женщины. Почему и зачем что-то происходит. Ссылка на клуб «Яркожители» есть у меня под этим видео, вы найдете на канале в YouTube, или у меня в ВКонтакте, где профиль, где обо мне написано, там есть ссылочки, или в Инстаграм, там ссылка в профиле, на нее нажимаете, и будут полезные ссылочки, там же в том числе и клуб. Потому что это крайне важно, крайне важно для женщин, и особенно на этой неделе, понимать и знать, что происходит, самое главное, зачем происходит в отношениях. А вот с недругами будет труднее на этой неделе. Хотя, конечно, можно подумать, что с ними в принципе бывает легко, но нет, с ними просто не получится встретиться. Хотя очень хочется дать решающий бой, будет состояние, да, то есть марсианское такое состояние, когда захочется взять шашку, да, Приходить на войну, подобно персидскому царю Дарию, а, а нет никого. Кейфы ушли на север. Вот как-то так. Но будьте внимательны, мои родные. Не всегда следует гоняться за врагом по а, неизвестной вам территории. Не заманивают ли вас в ловушку? И вообще гоняться не стоит. Вместе это блюдо, которое едят холодным, и поверьте, ваши враги, сами поставят ловушку и сами в нее наступят а вы будете только наблюдать с благодарностью о том, что было сделано, даже не очень хорошего. Это сложно сначала понимать, но потом вы будете действительно внутри себя очень благодарны. А если кто-то активно бросается на вас, постарайтесь избегать сражений, отступите на этой неделе. Подходящий момент для битвы наступит позже, когда атакующий устанет. Я надеюсь, что вы услышали мою ну, вот, метафору. Что касаемо здоровья, то крепкое здоровье нас ожидает, и это радует. Правда, чтобы хорошо себя чувствовать, придется поддерживать в себе бодрость духа, режим дня, даже если вы не привыкли жить по графику. Я очень рекомендую вам придерживаться в ближайшие дни, чтобы организму было легче выдерживать напор энергии. Опять-таки я скажу о гидроплазме. Она на ментальном уровне помогает справляться с подобными ситуациями, с наплывом вот этих ну, марсианских, назовем, энергий, потому что она их рассеивает, она помогает им распределяться в нас, в нашем вибрационном коконе. И это благотворно сказывается. То есть вы на физическом уровне просто ощущаете в этот период больше спокойствия, как будто бы все прекрасно, и что там людей колбасит. Все прекрасно в мире, не то что розовые очки, но у вас, вы, вы спокойно будете воспринимать многие а, ситуации, которые, на которые раньше вас просто бомбило бы, понимаете, и это крайне важно, повышается осознанность, повышается а, внутреннее состояние целостности, поэтому гидроплазму обязательно по возможности пейте. Опять-таки, если вы знаете, что это такое, пейте на здоровье, поделитесь опытом, как вы ее принимаете и что у вас получается. Если вы не знаете и хотите узнать, напишите мне в личные сообщения Елена Дегурова, а желательно ВКонтакте, в других я не успеваю отвечать в соцсетях, поэтому обязательно найдите меня ВКонтакте, добавляйтесь в друзья и задавайте свои вопросы. Также у меня есть группа по гидроплазме, куда я иногда успеваю добавлять видео, потому что я не занимаюсь ни, ни продажей, ни распространением, я сама принимаю. Я рекомендую своим клиентам принимать, я вижу результаты, которые получаются. Я просто вам подскажу, что и как, и могу даже подсказать, где офис будет в вашем городе, и вы сами найдете, будете покупать, принимать, и потом меня благодарить за то, что я вас с этим познакомила. Вот, далее, да, на этой неделе может быть разбалансированный сон или прием пищи будет вызывать сильную усталость она потянет за собой проблемы в слабых зонах организма. Вот опять здесь я хотела бы сказать про гидроплазму, потому что сон будет у вас тогда крепкий, вы будете легко засыпать и легко просыпаться сами. Соответствующий желудок будет у вас работать прекрасно, и вот этих последствий вы сможете избежать. На этой неделе с 10 по 16 июня это хорошее время в целом для хирургических операций. Опять-таки, по дням, на каждый божий день я даю рекомендации в Клубе ярко жителей. Если вы понимаете, что вам необходим индивидуальный расчет, обращайтесь, это не консультация, я делаю письменную таблицу, по стоимости расчет на месяц стоит 1000 рублей, вы мне напишите, я сделаю вам расчет. И если у вас есть ну, уже назначена операция и есть необходимость помощи, когда для вас это неблагоприятный период, я эту помощь оказываю. Вы можете обращаться за этой помощью. Вот в подобных ситуациях я не назначаю цену, вы сами, ну, донат, да, донейшн, донат по-разному называется. Вот в подобных критических ситуациях вы сами ну, рассчитываете Насколько вам помогло, насколько у вас хорошо прошла операция, я знаю, что она проходит благополучно, много уже примеров тому, что были плохие показатели и операции прошли прекрасно, поэтому обращайтесь, для вас это поддержка, потому что ну, очень важна она в этот период, вибрационная поддержка в этот период очень важна, обращайтесь. Вот. а вообще в целом достаточно хорошее время для операций, быстро, легко пройдет операция, заживление будет достаточно легкое. Для терапии тоже достаточно прекрасные дни, особенно для лекарств, поддерживающих силы организма. Ну, впрочем, большинство препаратов будут действовать, знаете, так скажем, по делу и без особых побочных эффектов. Что касаемо косметологии, особенно она удачна, если направлена на изменение внешности, а не только уход за собой. Хотя, ну, уход за собой тоже хорошо будет. Я напоминаю, что, опять-таки, по дням, на каждый день я даю детальные рекомендации, потому что в целом хорошо, предположим, да, но есть какие-то дни, когда, может быть, неблагоприятно. Это все есть в клубе по дням. Так, свадьбы. Здесь сохраняются все те же тенденции, что были на прошлой неделе. Позволю себе, себя же процитировать. Если у пары нет особой личной совместимости с этим периодом, то создание семьи, бракосочетание тоже пройдет под влиянием стихии. Все, что угодно, мои родные. От похищения невесты соперником до появления на свадьбе, не знаю, какого-нибудь там, я не знаю, колдуна с волшебными подарками или еще что-нибудь. Вот эта стихия как в открытую дверь пойдет дальше в семейную жизнь. Вот то, что будет происходить, то пройдет в вашу жизнь. Скучно не будет, но трудно будет очень. Поэтому, ну опять-таки, у каждой семьи, свое предназначение. И если ваша дата вашей свадьбы назначена на эту неделю, значит, таково предназначение вашей встречи. А, рассчитываю я это индивидуально. А, если вам необходимо рассчитать а, консультацию, заказывайте. Я беру вашу дату рождения, вашего партнера, дату свадьбы, которую а, уже назначили, и делаю расчет. Либо мы подбираем наилучшую дату свадьбы, также еще можно скорректировать, смотрите, если вот как на этой неделе неблагоприятный период для создания семьи, то мы можем, например, скорректировать это поездкой там, где для вас будет формула счастья семейных отношений. И поженившись в том городе, где вы живете, вы можете в свадебное путешествие хотя бы на недельку отправиться туда, где вас ждет формула счастья семейных отношений. И это сгладит некую обстановку. Поэтому все возможно, корректировки я делаю, обращайтесь. Ну что ж, поженились, дальше детки пошли. И вот детки, рожденные на этой неделе, это люди кризиса. Им нужно учиться сосредотачиваться на настоящем, не застревая в прошлом и не строя иллюзии о будущем. Иначе они так и будут переходить от одного воздушного замка к другому, разрушая их и ничего не строя взамен. А детки, рожденные на этой неделе, либо у них будет вечный кризис по жизни, либо, если мы говорим о корректировке, то им лучше заниматься какими-либо кризисными вопросами далее в профессии. Либо какой-нибудь МЧС или, не знаю, там, врач который работает в скорой помощи, да, или это астролог, который работает именно с кризисными ситуациями. То есть, опять-таки, профессию будущую мы можем рассчитывать, корректировки мы можем рассчитывать, чтобы еще до получения профессии, это, знаете, еще лет 25 пройдет, чтобы ваш ребенок не был ходячим кризисом. Обращайтесь, это все возможно, все коррекции возможны. Опять-таки, если вы понимаете, что ваш ребенок такой ходячий кризис, да, значит, он был рожден в тот период, когда вот, ну, была подобная энергия, и там тоже можно делать корректировки. Обращайтесь за консультацией, все это можно рассчитать. Да, путешествия. Путешествия сами по себе будут идти очень хорошо, но в них тоже лучше сосредоточиться именно на процессе, а не на результате потому что результат будет далеко не всегда таким, как планировался. Неплохим, мои родные, услышите, неплохим, а именно незапланированным. И принять придется то, что дают. Услышали, да? Неплохой, а незапланированный. Зато это время серьезных духовных путешествий, в которых появляются и новые решения, и неожиданные пути э, мыслей, самопознания. Откровения внутренние открываются. На этой неделе я очень рекомендую обязательно посвятить время медитации, общению с высшими силами, чтобы получить от них нужные советы. Может быть, посетить место силы, которое для вас является местом силы. И, конечно же, настроиться на то, чтобы вы могли получить ответ. Но вы ответ получите не мгновенно, сразу бомбушка его не шепнул. А хотя, может быть, и мысли придут но вы однозначно услышите ответ, прочитаете его где-то, увидите на рекламном баннере, не знаю, кто-то будет рядом с вами разговаривать, и вы хлопочки и услышите нужную для вас фразу как ответ. Это так часто бывает, когда человек говорит, Вообще другой человек другому говорит про какую-то ситуацию, которая вообще вас не касается, но вы слышите фразы, которые, может быть, опять-таки не сразу до вас дойдут, не сразу будут пропущены, осознанно через себя, но вы однозначно потом их почувствуете и пропустите через внутреннюю осознанность. Поэтому отправляйтесь в ментальный путь, не рассчитывайте время на сомнения, радуйтесь каждому дню, подумали, сделали. И я вас уверяю, если вы будете использовать все рекомендации, которые я с любовью для вас рассчитываю, записываю для вас общие прогнозы, делаю расчеты для вас на ежедневной основе в клубе, чтобы для вас каждый ваш шаг заранее, особенно в клубе, был просчитан, чтобы вы знали, когда что вас ожидает, пользовались рекомендациями, не просто были в клубе, а пользовались рекомендациями. И я очень благодарна за то, что вы пишете комментарии, рассказывайтесь, делитесь тем, как вам помогают эти рекомендации. Для меня это дополнительная мотивация записывать и делать для вас еще больше видео. Мои родные, на этом астрологический прогноз по сферам жизни я завершаю. Я напоминаю, что в клубе огромное количество полезной информации на каждый день. Это и прогнозы, это по разным сферам жизни, это рекомендации, это практики. Это как обходить и корректировать острые углы, которые вас подстерегают в тот или иной день. Это записи закрытых, платных, дорогостоящих моих встреч, которые помогут вам жить в ритме со Вселенной и направляться в сторону счастья. Если для вас полезны мои видео, свое спасибо вы можете выразить в виде лайка, поставив лайк этому видео, где бы вы его не нашли, в соцсетях или в Ютубе сделайте репост или поделитесь, нажав кнопочку «Поделиться» в своих соцсетях, для того, чтобы большее количество людей смогли воспользоваться этими рекомендациями и также начать жить в состоянии счастья и в ритме со Вселенной. Обязательно подпишитесь на мой канал, для того, чтобы быть в курсе новых видео, которые я записываю и постепенно буду записывать еще больше, для такие вот полезняшечки на разные темы, потому что поступает много вопросов от вас. Кстати, мои родные, пишите вопросы в комментариях, я буду отвечать на них постепенно, ну, как бы письменно могу сразу отвечать в комментариях, а вот самые интересные вопросы, я буду прям записывать видео, и таким образом у нас будет коллекция ответов на ваши вопросы. Ну что, мои родные и любимые, с вами была Елена Дегурова. Я желаю вам самой прекрасной недели. Дальше пожелаем еще больше. И давайте жить в состоянии счастья. Потому что с нами вы точно с каждым днем будете становиться еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные.